Ух ты, и снова я. Александр Криволап печенек. Ребята, сегодня 17 мая 2021 год. 2021 года. Посадка винограда. Я сегодня посадил виноградик. Тасан. Что мы делаем, чтобы посадить виноград весной? Осенью копаем яму. 60 шириной 60 Высотой и 60 длиной. 60 на 60 на 60. Загружаем яму двумя ведрами перепревшего перегноя. Плюс, где-то третья часть, может, пол ведра песка. Плюс двух-трехлитровая двух, банка золы. И все это Перемешиваем лопатой. Перелопачиваем. И ждем весны. Весной я еду еще в лес. Беру землю. И добавляю в эту яму землю. И снова перекапываю. И яма готова для посадки винограда. Сегодня я сажаю виноград тасом. Уже посадил, можно так сказать. Выращиваю я сам для себя свой виноград. Для выращивания что я беру? Я беру лозу. Где-то в 20-х числах февраля ставлю на проращивание. Наливаю в баночку воды литровую, где-то сантиметра полтора-два. И ставлю туда лозу. Когда корешки появятся на лозе, в винограде, я сажаю в стаканчики. А стаканчик, землю тоже беру. Лесная земля, плюс песочек, плюс зола. Это все перемешать и сажаю виноградик. Когда я сажаю виноградик в стаканчике, я обычно ставлю стаканчик в баночку, в железную баночку. И поливаю именно в баночку водулью, но не в стаканчик, а в стаканчике дырочки. И виноградик берет для себя воду сколько, сколько ему надо. И надо добавляю водичку. Люблю виноград Тасан. Вот я ее и посадил. Свой любимый виноград Тасан. Тасан это столовый сорт винограда. Раннего срока созревания. Обычно 100-110 дней. Куст большой силы, роста. Грозди цилиндроконические. Очень крупные. Где-то 500-800 граммов. Бывает и до кило 200. Ягода бело-розовые, мякоть хрустящая, вкус гармоничный с мускатом. Из винограда Тасан можно при приготовить отличное вино. Ну, вот я посадил свой виноградик, замульчировал, амульчирую я, видите, лесным сосновым опадом, почти перепревшим. И до э, осени... Это мульча, сосновый опыт, полностью перепреет. Вот так, ребятка, я сажаю свой виноград. Ведь для себя сажаешь, не для кого-то. И этого, этой подкормки винограду хватит буквально на 3-5 лет. Можно даже не заглядывать. Ну, каждый день, Каждый год я буду мульчировать. Каждую весну я мульчирую. И виноград всегда стоит в мульч... замульчирован. Сегодня 17 мая 2021 года. Посадил я виноград Тасан. Ну, где-то через два годика мы попробуем ягодку. Пролетит два годика и будет ягодка. На этот год нет, на следующий год, возможно, возможно, нет. А на следующий через будет виноградик. Ну, все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, печенеги. Вот так я сажаю для себя виноградик. Пока-пока, ребят.